Так, это было в июне, как Юр, Август и делал 1 мая декабрь. Чуть больше шести месяцев. Первая причина. Это была кашель, Молодки. Я 45 лет курил. самостоятельно никак не получалось в Вторая причина вот, была неприятный запах и себе, и окружающим. После каждого выкормленной сигареты приходилось умываться. Третья причина – жена не приносила Запах чезарев Настоянные Роды Учая сеанса Я бросил Куре И сейчас мне стало Легче Прошла кашель состояние улучшилось Тоже стало светлее, нежнее. ротки были очищены, сейчас Наташа бросал тури, месяц не побежал, но потом дым по одной штуке, и попал по штурсе. как и по попачкание и не мог 8 а после сеанса уникальный я хочу порекомендовать вам этого мастера пройти курс лечения я живой пример, что я Прошел этот курс, и сейчас не курю в 100%, могу дать 6 месяцев. Сейчас я уже не курю, благодаря этому мастеру. Этимендую пройти курс лечения мастера, он вам в 100% поможет.